видео записывай как она меня ударила куда она тебя ударила в плечо какое кулаком кулаком получать так правое мое правое грудь плечо вот это вот так вот потому что два удара было два удара да два удара в правое плечо она била правой рукой правильно правой рукой держи в чем Зафарова Севда, дочь Гавриловой Людмилы Дмитриевны, директора э, ЖЕО. Зафарова же это вроде как перебожатка по -моему. Нет, они грузины. Звука. Телефон убери! Звука. Звука. Вызывай. Вызывай! Телефон убери! я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Никогда. Прямо как в старые времена. Нужно в чем? не виноваты. Какие ваши доказательства? Привет Чуракову, да, называется? Да, привет Чуракову. Угу. Руки я не распустял. Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Руки я не распустял. Никогда. Я на честное слово работаю. Какие ваши доказательства? На Диму плюнула? Да, на Диму плюнула она. Чтобы детям получилось Потому что я своим людям верю. Мастерами, ЧОПовцам, которые были у вас, я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. А вы что мне а Вы что меня толкаете? А а что ты наделишься уже? Какие ваши доказательства? И вот, детей день рождения, они, они пришли им... С... Да я видела, он мне прислал. Я видела вообще, ну я не знаю вообще, они... Такое ощущение, знаешь, вот Антон, вот честно, ей-богу, А вот эти вот деньги за коммуналку, знаешь, такое ощущение, как будто мы ей платим, и она приходит, как вышибала, за это же УДС выбивает. Прямо как в старые времена. Ну почему-то у меня такое же впечатление вкладывается. Ну вот я честно, вот я посмотрела, знаешь, такое ощущение, как будто вот пойдет там тысячи две заплатит или пускай 10 тысяч, да, и они придут к ней. Вот она вот вот это вот, знаешь, своим плечом, я не знаю, вот этой мощью. Ну вообще-то куда она? Я в шоке, короче. Ну, Держни в чем? Не виноваты! Что хотят, тут творят. Какие ваши доказательства? Короче, УПГ. Очень приличные граждане. У детей день рождения сегодня. А нам свет выключили. Провод, да? Ваш отключишь, Джой. А надо провод? Да. Да. Самомойная. У детей сегодня день рождения. Вот, сегодня вам документы показать. Вы отключаете? Вы почему даже не постучали, не предупредили? А почему? Вы? не предупредили, не постучали? заплатить. В смысле не хотите? Не хотите? Чтобы, Дайте я заплачу. Чтобы детям шелось хорошо. Ой. Это вот, были, это пуля, это пуля. Что вы меня снимаете? Меня не надо снимать. Тем более. Жука! Телефон убери! Вызывайте. Я никогда не поверю, что они вас избили. Никогда. Снимать? Вызывай, вызывайте. Вызывайте. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура. Вызывай, что пригорек, прокуратура. Вызывайте меня, я еще сам сделаю. Вызывайте. Сделайте. Вызывайте. Еще пьет меня. Потому что ты выбиваешь. А зачем вы снимаете? Я запрещаю вам снимать меня. Нет, я не права. Вы не имеете права. Вы, вы в должности работаете. Зафарова Севда, дочь Гавриловой Людмилы Дмитриевны, директора э, ЖЕО. Зафарова ЖЭУ, же это вроде как переболянская семья. Нет, они грузины. Все, да, тут, да, тут да, записано, да. как она полком не ударила. Да. Нормально. А вы телефон мне раздавите. Все, ждите, прогул... вызывайте, вы... А вы... вызывайте, вызывайте. вызывайте. У меня есть свидетели. Ну, да, у вы... меня видео есть, зачем мне ваши свидетели? Телефон мне надо было. А не надо меня снимать. Ну, буду... Я все видео. Я никогда не поверю, что они вас избили! Никогда. Потом. Меня в нас не надо. Потому что вы пришли в живот. Реально там запись есть. Что есть? Ну-ка, да запись какую что я там сказал я сказал что про картуру пойду а вы сказали что Нет. вы меня грозили убить да. вот видео покажите я мне это я не угрожал ничего я забрал Есть. запись Есть. алло антон слушаю алло. Э, антон привет это заводит который там по поводу да, да, этой да, в курсе в курсе слушаю Слушай, я, тебе там, я тебе там видео выслал короче приходила сейчас директриса сама короче на меня это самое, я бы начал снимать меня с порога прям, ага. За, ну я открыл дверь, у нас выключился вообще во -первых свет, я не понял, холодильник тоже смотрю это самое, они оказывается даже не постучали, не предупредили ничего, у -у. просто вырубили все, я выхожу, они стоят уже закрывают чуток у -у. и меня снимают сразу на видеокамеру свою, у -у. ну на телефон, у -у -у. вот. Я начал, ну, там увидишь видео, там все понятно. Я она меня еще кулаком ударил. Я говорю, вы какое имеете право снимать меня? Я имею право, короче. Ну там все слышно, все видно. Чего? Вот. самое. Она меня ударила, но не будет синяка, просто не будет снега. На, на, на видео видно, как она тебя ударила? Вот именно, что вот посмотри, посмотри видео. Посмотри вот это видео, я сейчас тебе переслал на этот самый, на WhatsApp. Пиши сообщение, звони в 102, сообщай о совершенном преступлении по статье 215.1, 215.2 и побои нанесены директором ЖУ-4. Это кто? Это директор чего? Директор ЖУ-4. Вот это мастерица, которая не русская, это, это самая мать. Да, Да, да, да, да. ясно. Это, это это, ее мать, короче, приходила, короче. Ну, ясно, ясно. Сейчас чувствую это, новое видео будет. Вот, пос, посмотри, посмотри, и это сам перезвонишь мне. Добро, добро. Этот, когда они тебя первый раз отключили, они тебя там просто рубанули, да? Автомат не выключили и кусачками по проводам, да? Кусанули. Да, да, да, я вот это второе видео заснял уже, показал. Нет, это второе. Ты на словах расскажи, что произошло. Когда это было? Когда они кусачками рубанули, не выключив автомат? Это было 27 или 28-го. Февраль, февраль. Угу. Так. Я узнал, что говорит, это молодой, говорит, это кто-то его пропихнул туда, запихнул. Он говорит, еще не шарит нифига, говорит. Вот. Они просто сидели дома, услышали хлопок. Выключился свет, услышали хлопок. Угу. Это вот замыкание это было. Угу. Вот, и было замыкание, хлопок вот этот вот, я выхожу в подъезд, а он стоит в руках, этот провод держит. То бишь, они не вырубили рубильник полностью, не вырубили, и напрямую сразу кусачками просто подошли обрезали. Mm -hmm. И видать, когда он обрезал, в это время э, плоскогубцами дотронулся до железа вот этого, вот, ну, на массу. Mm -hmm. Ну и само собой, это, там дальше я уже рассказывал, что как. Там, на... Да. подожди, на двери видно следы взрыва? Не на двери, а на, где я в втором видео снимал, вот сейчас недавно выслал. Угу. Вот, там ви ви видно следы, и то, что запнуто было. Угу. Черное, черное пятно такое. Ну ты как считаешь, пожар мог быть? Запроса? Угу. Так, смотри. Твой... Пожар, пожар, пожар, то ладно, человек бы мог бы помереть. Просто так. Для... Know, ему элементарно могло го горящие капли расплавленного э э что там, алюминий, либо медь. алюминий. Да, алю... алюминий, тем более мог ему это, э в глаз улететь и проткнуть его в носку. Ну и, само собой, и травма, и, и неизвестно, что там дальше было бы. Он сам не, он сам не пострадал? Нет, он не пострадал. Они, потому что обрезали, начали быстро уходить, сваливать. Я вот не успел тогда видео заснять. -то uh -huh. А сейчас, вот, сейчас сегодня вот это то, что было, я выхожу, она уже стоит, меня снимает. Я дверь открываю, она уже меня снимает на телефон. Я говорю, подождите секундочку, да я, уже я ушел в телефон. Подожди, успокойся, пожалуйста. Давай конструктивно диалог строить. Я уже видел это видео. Дай мне вопросы позадавать. Да, да, да, слушаю. Значит, смотри, мне от тебя нужно добро разместить вот этот телефонный разговор и предыдущий, и вот эти все три видео, которые у меня есть. Даешь добро? Даю. Ну, у нее на, на видео видно, то, что она снимала, Она у нее на видео записано, как она меня ударила. Куда она тебя ударила? В плечо. Какое? Кулаком, кулаком получается, так, правое, мое правое. Ну, грудь, плечо вот это вот так вот, потому что два удара было. Два удара? Да. Два удара в правое плечо, она била правой рукой, правильно? Правой рукой. По моему правому и одна, одна ну, в грудь чуть-чуть попала. Угу. Значит так. Я не знаю, просто я, я не обращал внимания, просто как, как я просто на это просто не обратил внимания. Тебе больно было, нет? Ну, как больно? Ну, я мужик, блин, она баба. Как, как может быть больно? Были удары по по, по в жизни. Слушай внимательно. Значит, тебе надо срочно сейчас писать сообщение о совершенном преступлении. Я тебе сейчас пришлю видео. Под видео ссылка на необходимые бумаги. Меняешь под себя сообщение о совершенном преступлении и срочно отправляешь в это в прокуратуру и в отдел полиции. Так, куда в первую очередь? Куда идти или ехать надо будет? Можешь никуда не ходить, можешь поменять свои данные, короче, печатаешь, ставишь роспись, сканируешь и отправляешь в электронном виде в, через интернет-приемные, в прокуратуру и в МВД. Либо это на почту заказным ценным письмом, с описью, с уведомлением, либо вживую можешь вон в гом 3 сходить пешком. Проще в ГОМ-3 он сходить, да, не, не это самое, не мучиться ну, В ГОМ-3 ну, они автоматом в прокуратуру отправляют, или как? Или тоже в прокуратуру надо будет ехать? А, прокуратуру желательно, но не обязательно. Значит, сегодня у тебя на ближайшие два часа задача именно написать это сообщение о совершенном преступлении. И обязательно сходить вдруг в двух экземплярах, подаешь дежурному это ГОМ-3 отдела полиции номер три, и один у них остается экземпляр, второй тебе со штемпелем, либо выдают талон с номером куст о принятии сообщения о совершенном преступлении. Все, понял. Ну давай тогда жду от тебя это самое письмо, это посмотрю. А в, в, в, в письменном виде можно, например, от руки написать, чтобы не, не, не фотоизм, не, не копировать там ничего? Там много текста, ну, в принципе, можешь сократить, Мож, можешь от руки нарисовать. Все понял. Ну давай тогда жду от тебя это самое, жду э, эту, образец. Добро. Вот. и Потом сфотографирую, тебе вышлю в это самое, просудируешь там, посмотришь. Добро, добро. Все, жду. Так, ага. Еще раз это кто была? Это была директриса. Вот это, я не знаю, как ее фамилия. Директриса ЖЭО. Насколько я знаю, Гаврилова. Да? Она в прошлый раз, когда я приходил за бумагой, в прошлый раз. Когда я приходил за бумагой, mm -hmm. вот, вот той, который говорит, дайте мне этот, да, э, помнишь, я тебе рассказывал, я забрал у них этот э, акт mm -hmm. о выключении. Mm -hmm. Там были росписи, но ничего не записано, ни моя подпись, ничего. Вот в прошлый раз тогда я пришел, я ей ничего не грубил, ничего не сказал. Она мне говорит, что ты говорит, на записи, у нас есть запись, короче, ты мне грозился убить. Я говорю, единственное, что я вам, говорю, сказала, говорю, что пойду в прокуратуру. И никакого не было, угроз никаких не было. Говорю, показывайте видео тогда мне это. Где я? Ну, это реально. Я тогда даже мата мне не, не сказал ничего. Ничего тогда не было такого. Она мне тут говорит, что я как будто угрожал ей убийством. Первый раз, самый первый раз, я тогда пришел. Вот именно, что у них камера есть. Она говорит, что типа у них есть эта запись. Но нету там записи, нету там такого разговора, что я убит, там ничего этого не, не было. Я просто сказал на выходе. Я говорю, сейчас она кричит. Я говорю, сейчас я бумагу, я ничего подписывать не буду. Беру бумагу и ухожу. И она мне вслед. Я сейчас полицию вызову. Я говорю, вызывайте. Я говорю, еду в прокуратуру. Все. И я ушел. Вот на вот было. Подожди. А, квартира находится в собственности, приватизирована. Да. Ты истребовал протокол общего собрания? Нет. А, тебя письменно уведомляли об отключении за месяц письменно. Нет, нет. Ты нигде Ты, не Нигде негде росписи? росписи не ставил. Они кричали, что мы вам на WhatsApp типа отправляли. Я говорю, я на WhatsApp, я говорю, ничего не получал. А на голубе они не высылали с письмом? Нет, нет, нет, нет. То есть ни в каком виде тебя не уведомляли? — Нет, ни в каком. Нигде в моей росписи не стоит, что меня должны отключить. — уже... Они когда-либо, когда приходили отключать свет, какой-либо документ предоставляли, показывали? — Нет, вообще никак, никаких документов не показывали, не предоставляли, не давали ничего подписывать. А акты об отключении тебе предоставляли хотя бы копию? Нет, нет, я даже не, не говорил. Типа, что я сейчас буду типа, в полицию звонить, говорю, звоните. А я говорю, еду в прокуратуру. Все. А? И на этом вот этот а -а -а. разговор закончился. Подожди, что за бумага она тебе пыталась вручить? И она вот эту вот, который акт о том, что об отключении, типа, подпишите... Я сказал, что я ничего не буду подписывать. Этот mm. акт у меня на руках сейчас на данный момент есть. Стой, это акт о чем? О подключении или о отключении? О, -о Отключение, отключение. Mm. Они, mm. они, то бишь, пришли, они пришли, отключили, mm. мне не уведомили, свои подписи поставили, mm. и все, и все на этом. Пустой акт получается. Только с подписями, их фамилией, отчества, ну, фио и подписи их отключал? Ясно. Сфоткай это Или... Стой, стой. А, вышли меня? Ага. Сфоткай. Все, жду, жду от тебя этого образец. Добро угу. Все, сейчас. Давай.